Добрый день! Рада вас приветствовать на нашем вебинаре. Пожалуйста, поставьте плюс, если все хорошо со связью в наш общий чат. И минус, если есть проблемы со связью, со звуком или с видео. Большое спасибо за ответы. Сейчас мы с вами будем начинать наш вебинар. Ну, надеюсь, что. Сейчас будет погромче. Меня зовут Романова Юрия. Я являюсь директором Академии продаж электронной площадки ОТСИ. Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре для участников закупок, для поставщиков. И сегодня мы с вами поговорим про изменения, которые произошли, которые произойдут в самое ближайшее время по 44-му федеральному закону. Именно в части участия в закупках. Наша тема сегодня это новые правила участия в соответствии с 44-м федеральным законом. Так, у кого не слышно, сейчас напишу, чтобы обновили страницу. Если со звуком есть проблема, попробуйте обновить страницу. Наш вебинар будет доступен также и в записи. Поэтому в любой момент вы сможете вернуться ко всем интересующим вас материалам и будет доступна презентация. Итак. А мы с вами переходим к новым правилам участия в соответствии с 44-м федеральным законом, с которыми мы с вами столкнулись в текущем году. Конечно же, здесь стоит отметить, что 2020 год это год беспрецедентный по своей сути, в плане того, что произошли определенные изменения, в том числе и в сфере закупок. Вообще, естественно, изменения коснулись абсолютно всех сфер жизни. Но в закупках произошли те изменения, которые изначально не планировались, не планировались ни в 2019 году, но тем не менее экстренно пришлось принять определенные нормативно правовые акты и ввести соответствующие изменения. Итак, мы с вами в текущем году столкнулись с тем, что произошли определенные изменения в части 93 статьи 44 Федерального закона а именно 93-я статья в части закупки единственного поставщика произошло, произошло увеличение лимита, по которому заказчик может проводить закупку единственного поставщика, не проводя при этом конкурентную процедуру. Например, стоимость закупки единственного поставщика возросла с 300 тысяч до 600 тысяч по четвертому пункту части 1 статьи 93. Соответственно, заказчики могут использовать в полном объеме все полномочия, которые предоставлены им данным пунктом 93 статьи 44 федерального закона и совершенно точно проводить закупки у единственного поставщика, не проводя при этом конкурентную процедуру. Иное изменение, которое мы тоже ожидали в этом году, которое переносилось, оно было изначально запланировано на 1 апреля, потом оно было перенесено на 1 июля по всем понятным обстоятельствам, и на сегодняшний день уже, начиная с августа, мы точно знаем, что в этом году это изменение, оно не вступит в силу. Это новый порядок закупки у единственного поставщика. И на сегодняшний день пока еще это изменение, оно переносится на 1 апреля 2021 года. Никто не исключает, что, возможно, в дальнейшем тоже будут подвижки в этой части, и, возможно, с 1 апреля 2021 года оно не вступит в силу, но, как говорится, поживем, увидим. С 1 июля 2020 года был скорректирован порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств, обеспечение исполнения контракта, тоже претерпел определенные изменения в 2020 году, об этом мы сегодня с вами будем говорить подробно. С 1 июля... 2020 года размер обеспечения исполнения контракта он был установлен в данном диапазоне. Это правило оно действует на протяжении 2020 года. Будет ли требование данное распространяться на следующий год пока еще неизвестно, но тем не менее в этом году мы с вами в том числе и со стороны участников закупок учитываем, что могут встречаться закупки с обеспечением исполнения контракта, которое установлено. От 0,5% до 30% от начальной максимальной цены контракта. Ну и, соответственно, здесь мы наблюдаем то, что нижний порог был подвинут в меньшую сторону. То есть ранее мы с вами знали, что обеспечение исполнения контракта может быть установлено от 5 до 30%. На сегодняшний день диапазон был расширен за счет того, что нижняя граница была смещена. Верхняя граница 30% она осталась без изменений. И кто встречал уже э, закупки с обеспечением исполнения контракта по минимальной ставке 0,5%, ставьте плюс. Если пока вы не встречали такие закупки, ставим минус. Сейчас посмотрим, как э, изменилось на практике наше участие в плане участия в закупках с меньшим обеспечением. Есть такие закупки, есть видели, знаем, и, соответственно, при необходимости, если нам закупка интересна, участвуем уже по правилам 2020 года. Так, есть кто видел такие закупки, есть те участники, кто не встречал. Итак, далее мы с вами идем. Произошли определенные изменения при проведении конкурса. И в текущем году открылась возможность проводить конкурс в сфере строительства, но не по классическому варианту электронного конкурса, а в неком таком упрощенном виде. Очень похож текущий конкурс, который, начиная с сентября этого года, проводится на электронный аукцион. Итак. С 1 января, точнее, до 1 января 2024 года заказчики могут проводить конкурс в сфере строительства по определенным правилам. В случае осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства путем проведения открытого конкурса в электронной форме и при включении в описание объекта закупки в соответствии с требованиями 33 статьи, то есть это описание объекта закупки, с учетом требований по строительной процедуре. проектной документации такой конкурс проводится с учетом определенных особенностей. Так вот, в чем же заключаются данные особенности? Как я уже говорила, конкурс по порядку его проведения похож в данном случае на электронный аукцион. И при подаче заявки мы с вами знаем, что в классическом варианте конкурса могут быть установлены критерии. Критерии как Первая часть заявки, так и ко второй части заявки. По первой части заявки это критерии по функциональным, экологическим в том числе характеристикам. То есть все то, что относится к товару, относится непосредственно к закупаемому объекту, к оказываемым услугам, к выполняемым работам. И критерии по второй части заявки, это критерии цены, это критерии наличия опыта участника закупок, то есть критерии по определенной квалификации участника. Так вот, конкурс, в чем его отличие от классического варианта электронного конкурса, который проводился до, соответственно, изменений. Дело в том, что по новому конкурсу первая часть заявки участника содержит только согласие. И мы здесь уже видим, что по первой части заявки конкурс в данном случае идентичен электронному аукциону. То есть, иными словами, заказчик при проведении конкурса в электронной форме на закупку строительных работ по, соответственно, перечисленным видам, он не может установить определенный критерий, критерий по первой части заявки. Первая часть заявки должна содержать только согласие, без наших конкретных показателей и тем более без соответственно, требований по критериям, без предоставления информации по критериям заявки в первой части. Требования в части критерии могут быть установлены во второй части заявки. Критерии качественной, функциональной, экологические характеристики объекта закупки по первой части заявки ни в коем случае не устанавливаются при проведении именно нового вида конкурса. И, соответственно, какая схема при проведении электронного конкурса предусмотрена? Участник закупки направляет на свою заявку. В своей заявке он указывает свое окончательное ценовое предложение, потому что особенность электронного конкурса в данном случае заключается в том, что подача окончательных ценовых предложений, процедура перетожки не проводится. И, соответственно, необходимо ко второй части заявки приложить все необходимые документы. Первая часть заявки, она будет утверждена автоматически, все участники закупок будут допущены в случае, соответственно, если э, в заявке указаны все те необходимые параметры, которые автоматически проверяются со стороны участника закупок. Но вот здесь я поясню. Дело в том, что заказчик, мы с вами знаем, он может установить требования об отсутствии поставщика в реестре недобросовестных поставщиков, И чаще всего этим правом заказчик пользуется и, соответственно, при подаче заявки уже происходит автоматическая проверка участника на наличие его в данном бизнесе. Потом уже в ручном режиме, так сказать, проверяет при рассмотрении количества заявок сам заказчик. И площадка доводит корректную информацию в этой части. И когда мы с вами направляем заявку, мы, соответственно, весь акцент делаем на вторую часть заявки. Здесь важно правильно заполнить свою заявку и при возможности... Приложить информацию, которая будет говорить о том, что вы, соответственно, по критерию проходите, ваша заявка проходит по критериям. Но соответствие, точнее, подтверждение наличия, например, опыта, ни в коем случае не влияет на допуск самой заявки. То есть заявка рассматривается на соответствие требованиям, и при наличии критерия по критерию присваивается определенный балл. И далее рассматриваются, собственно, сами вторые части заявок заказчика. Потом уже подводятся итоги. Вот этот вот заключительный вариант части рассмотрения самих заявок, он никуда не ушел. Он есть также как и по обычному конкурсу. И следующий финальный этап, финальная стадия – это заключение контракта с победителем. Заключение контракта с победителем происходит по требованиям, части 68 статьи 112 соответственно вот в таком вот виде проходят конкурсы конкурсы на стройку если вы являетесь поставщиком по строительным работам поставьте пожалуйста плюс если пока еще не участвовали в таких работах ставим минус если не участвовать точнее в таких конкурсах но ставим минус если участвовали тоже. Так, есть отлично, есть кто участвовал, но есть и те, пока еще кому не довелось участвовать. То есть, по сути, здесь для нас с вами нет ничего нового в части участия в конкурсе по новым требованиям. Вот, если его сравнивать с обычным конкурсом, естественно, проще, но особенность заключается в том, что нет процедуры переточки. Соответственно, нужно рассчитывать на то, что наше ценовое предложение оно является окончательным нашей заявки и не будет процедуры подачи окончательных ценовых предложений. Идем дальше. По медицине вижу сообщение: по медицине у нас будет отдельный вебинар. И, соответственно, вы сможете зарегистрироваться, поучаствовать, если вам эта тема интересна. Далее, другое нововведение 2020 года, оно заслуживает особого внимания поставщикам этого нововведения, естественно, очень интересно, потому что речь идет про списание неустойок. В 2020 году предусмотрены правила по списанию неустойок, но здесь стоит отметить, что уже эти правила они действуют ранее Здесь, по сути, не стали запретать велосипед. И те правила, которые ä, применялись в части списания неустойных в 2015-2016 годах, они применяются и в текущем году. То есть были внесены соответствующие изменения норматива ООА, были предыдущие года дополнены в 2020 году и, соответственно, правила были распространены и на, на текущую ситуацию, на текущий год. В чем заключается суть? Неуплаченные суммы неустоек, которые были начислены вследствие неисполнения обязательств в связи с возникновением обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, списываются заказчикам вне зависимости их суммы, при этом основанием о принятии решения списания является Исполнение при наличии контрагентов обязательств, которые, соответственно, были исполнены в 2020 году, которые подтверждаются актом приемки или иным документом, и письменное обоснование обстоятельств, которые повлекли за собой невозможно соответственно, исполнение контракта. И, соответственно, заказчику необходимо подтвердить со стороны участника закупок, предоставить соответствующие документы. Здесь я обращаю ваше внимание на совместное письмо Минфин России, МЧС России и ФАС от 3 апреля 2020 года. Реквизиты вы видите на экране, они будут даваться вас доведены. Заказчик вправе списать неустойку, если э, участник закупки со своей стороны докажет, что, соответственно, он э, нарушил обязательства по контракту в связи с пандемией. И э, здесь возникает справедливый вопрос, что будет являться доказательством того, что действительно участник по вине пандемии нарушил исполнение контракта. Такими доказательствами служат э, соответствующие заключения торгово-промышленного Палат. И, соответственно, различные запретительные акты компетентных органов о закрытии границ, акты или иного транспортного сообщения, акты компетентных органов о закрытии работы предприятий, организации именно из-за пандемии. То есть здесь вот возникает вопрос очень часто у поставщика. Любые линии устойки можно списать в текущем году? Нет, все-таки нужно доказать, что участник закупки не смог исполнить обязательства по контракту именно в связи с пандемией. Но что будет являться доказательством, мы с вами сейчас разобрали. Подскажите, пожалуйста, кто уже этим правом воспользовался? Кто воспользовался правом списания неустойок? Ставим плюс. Если пока еще не сталкивались с ситуацией, ну, то конечно, к счастью, что в этом году получилось исполнить контракт без применения штрафов и неустойных, ну, соответственно, ставим минус. Если в вашу пользу все прошло, ставим плюс. Если списали минус, вижу, что у нас есть такой поставщик, пока еще один ответ был положительный в этой части. А, вижу вопрос. Да, заказчик в этом случае был прав, когда потребовал подтверждения от ТПП о том, что срыв срока поставки произошел из-за пандемии. И заказчику ему со своей стороны нужно отчитаться, что он не а, по собственному решению решил списать неустойки, а действительно есть определенное заключение, заключение о том, что срыв поставщиком сроков произошел именно из-за пандемии. Ну и, соответственно, какими, какие документы мы можем предоставить, мы с вами видим сейчас на экране. Один из основных документов – это заключение ТФП. Итак, идем дальше. Здесь мы с вами особое внимание обращаем на 112 статью, часть 42.1. Начисленные поставщику, подрядчику, исполнителю, но не списанные заказчиком суммы неустойок, штрафов по в связи с исполнением или ненадлежащим исполнением в 2015-2016 годах обязательств, предусмотренных контрактам, подлежат списанию в случае и порядке, которые предусмотрены 783 поставлением постановлением правительства. То есть, соответственно, туда была добавлена информация про 2020 год, что эти правила, они применяются и при списании неустойки в 2020 году. Не списываются при этом неустойки по контрактам, в которых вносились определенные изменения, то есть, когда э, сам контракт был скорректирован, когда вносились изменения и условия о цене, сроке или количестве продукции в 2020 году. Далее, ну вот в части получения заключения ТПП, здесь сама вот эту паперу я прошла, можно получить, но это процесс не быстрый и требует определенных затрат поставщика и предоставления подтверждающей информации. Поставщик-подрядчик вправе списать неустойку, даже если он заранее не предупреждал о задержках поставок. То есть если для поставщика такая ситуация тоже является соответственно, внезапной в какой-то мере, когда участник закупки не может поставить товар, например, и при этом он не уведомляет заказчика о том, что сроки поставки не будет, но все равно можно воспользоваться правом по списанию неустойки. Далее. Неустойку списывают на основании учета заказчика, поэтому будьте готовы к тому, что придется произвести сверху с заказчиком и, соответственно, предоставить всю необходимую информацию. Перед тем, как списать штрафы и неустойки, заказчик сверяет данные с поставщиком, заказчик создает со своей стороны комиссию по поступлению и выбытию активов. То есть поставщик со своей стороны тоже предоставляет заседанию комиссии заказчиков определенные документы. Далее, члены комиссии решают, какой долг и кому из поставщиков списать. То есть, на практике, как это происходит, сразу по нескольким контрактам собирается, собирается комиссия заказчика и со своей стороны они оценивают действительно ли в рамках именно пандемии случилась, соответственно, задержка, например, поставки и определяют по предоставленным документам, возможно или нет, в этой части списать неустойку, ну и, соответственно, Таким образом, рассматриваются все контракты, по которым поставщик заявил о необходимости использовать возможность списания неустойки. Следные передаются в бухгалтерию заказчика, и заказчик направляет уведомление контрагенту. В письме уточняют, сколько денег списали, и указывают реквизиты контракта. И здесь мы отдельно внимание на 591-е постановление тоже обращаем. Информация, которая у нас представлена на сайте, она касается в данном случае нормативно правовые списка именно неустойчивых. Поэтому, если для вас этот вопрос актуальный, я рекомендую дополнительно ознакомиться с этой информацией, если вы еще не читали постановление правительства. Ну и, соответственно, уже предупрежден, значит, вооружен, можно использовать все нормы, которые изложены и в 44-м федеральном законе. И, соответственно, в дополнительных нормативно правовых актов. Далее мы с вами идем постепенно уже к порядку списания неустойки. Подходим. Как списывается неустойка? Здесь учитывается размер начисленной и неуплаченной неустойки. И учитывается, соответственно, цена контракта, общий процент от цены контракта. Если не более 5%, то есть потолок 5% от цены контракта. Полное списание в течение 10 дней происходит, дата сверки расчетов после исполнения контракта, после соответственно, подписания акта приемки. Если от 5 до 20% цены контракта, то списание происходит в размере 50% в течение 10 дней с даты сверки расчетов после исполнения. После исполнения контракта, соответственно, тоже после подписания акта приемки и оплаты 50% неустойных до 1 февраля 2021 года. Без ограничений при исполнении, неисполнении, соответственно, прошу прощения, в связи с независимыми от поставщика обстоятельствами, связанными именно с коронавирусной инфекцией. И Полное списание происходит в течение 10 дней с даты сверки расчетов после, после исполнения контракта, соответственно, после подписания акта приемки, если контракт исполнен или предоставление обоснования о невозможности его исполнения. И вот здесь есть еще одна очень интересная информация в части тоже заключения контракта, в части списания неустойных. Соответственно, здесь мы с вами учитываем то, что если в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в иных случаях, которые предусмотрены правительством, здесь всегда себе правительство оставляет определенные лазейки для того, чтобы добавить новые обстоятельства, если такие возникнут. Так вот, если возникают независящие от сторон контракта обстоятельства, которые увлекут за собой невозможность дальнейшего исполнения контракта, допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения контракта, допускается изменение и или цены контракта, то есть одновременно можно изменить и, срок контракта, можно сюда же добавить изменения цены контракта, ну, естественно, по согласованию заказчиков. Также, если предусмотрены были единичные расценки, то возможно изменить цену и за единицу, то есть сюда в нагрузку, и или сроки по контрактам, и сроки за единичную, сумму за единичную расценку. Также можно изменить аванс, но здесь определенный есть нюанс, об этом сейчас расскажу. Когда применяются данные условия? Наличие в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения правительства Российской Федерации на основании высшего исполнительного органа государственной власти субъекта местной администрации за исключением изменения аванса. То есть вот аванс, он, так сказать, согласование с высшим органом исполнительной власти по текущему уровню федеральный, региональный, местный не подлежит в данном случае. А вот все остальные вопросы – это вопрос по изменению срока исполнения контракта, по цене, по единице, по цене за единицу, точнее, они подлежат согласованию с высшим органом исполнительной власти. Вот сюда, сюда относится на федеральном уровне правительство, на региональном уровне региональной орган спадной власти и, соответственно, муниципального уровне, местной орган спадной власти. То есть для чего вот эти все документы предусмотрены, в частности, заключение ТПП Для того, чтобы затащик непосредственно согласовал этот вопрос, вопрос о, соответственно, в том числе, внесении изменений на основании соответствующих доказательств, на основании соответствующих документов. Итак, идем с вами дальше. Здесь мы с вами упомянули отдельно часть 65 статьи 112. Речь идет про количество продукции по контракту в рамках, 65, в рамках части 65 статьи 112. Нет, нельзя. Нет, нельзя. И под это м, разъяснение есть отдельное письмо Минфин, но здесь действует общие требования по 44 му федеральному закону. Что касается аванса, аванс э, изменить можно. При этом не нужно согласование исполнительного органа, но здесь есть ряд условий. Изначально, если аванс был предусмотрен, только в этом случае можно вносить изменения по авансу. Если аванс не был предусмотрен контрактом, то соответственно. Заказчик его добавить в рамках исполнения контракта, вы, к сожалению, не можете. Далее, аванс можно поменять при соблюдении одновременно следующих условий, когда новый аванс не превышает предельного размера установленного законодательства для соответствующего контракта. То есть здесь вот этот вопрос по вашей сфере тоже следует изучить, потому что есть определенные ограничения для определенных контрактов. Выплата аванса была изначально предусмотрена контрактом, то есть это не то, что заказчик добавляет уже на этапе исполнения или на этапе заключения контракта. Изначально документация закупки вас должен быть предусмотрен. Изменения вносятся по соглашению сторон, по инициативе поставщика, да, такое по законодательству текущему допустимо. Далее обстоятельства, которые не позволили исполнить контракт на предусмотренных им условиях возникли из-за коронавируса. То есть от коронавируса в данном случае мы тоже никуда не уйдем, и нужна будет доказательная база, что действительно необходимо внести изменения в части выплаты аванса из-за именно коронавируса. Поменять можно срок исполнения контракта, но не сроки оплаты. То есть по срокам оплаты в этой части мы с вами руководствуемся, базовыми требованиями 44-го федерального закона. Закупка проводилась для всех в течение 30 дней оплаты. Если закупка проводилась для СМФ и с ограничением участия, то оплата производится в течение 15 рабочих дней. Итак, идем с вами дальше к нашему следующему слайду. Что касается неустойки, вот чуть не забыла, хочу еще уточнение небольшое сделать. Здесь я даже включу демонстрацию рабочего стола, потому что вопрос интересен именно в части, в том числе, практического применения. В части именно того, можно ли взять впоследствии будут те контракты, по которым была начислена, но списана неустойка. В качестве подтверждения своей добросовестности вот этот момент, этот вопрос часто задают, и вот хочу внести ясность. Сейчас хочу демонстрацию экрана. Во-первых, покажу, где смотреть информацию о неустойке. У нас буквально несколько минут сейчас уйдет на то, чтобы экран посмотреть. Так, перехожу на портал Единой информационной системы. Реестр контрактов, мы с вами знаем, что он находится, он в открытом доступе в разделе «Контракты и договоры». Вот сюда мы переходим. Далее мы выбираем реестр контрактов по 44-му федеральному закону. Ну, вот, к сожалению, здесь не работает, но в этом плане я подготовилась, отдельно открыла нужный контракт. Итак, здесь мы с вами переходим внутрь карточки контракта. То есть мы открыли реестр контрактов, по э, параметрам мы нашли тот контракт, который нас интересует. И здесь мы с вами переходим в саму карточку контракта, то есть проваливаемся внутрь контракта. Нас будет интересовать раздел исполнения, расторжения контракта. Так, ну, я сейчас попробую через интернет Explorer открыть, возможно получится, будем надеяться. Итак, ну вот, к сожалению, даже в Эксплоне не получается. В общем, когда мы с вами работаем с реестром контрактов, мы с вами обращаем внимание на а, саму карточку, на раздел «Исполнение а, исполнения, расторжения контракта». Я сейчас попробую обратно перейти. А, «Исполнение расторжения контракта». Вот в этом разделе, а мы с вами увидим начисленные неустойки. И, соответственно, если все-таки дошло до а, начисления неустойки, если потом а, эти неустойки были списаны, вот такой контракт, его мы в качестве подтверждения добросовестности... А, да, вот вижу, что сайт лег... В качестве подтверждения добросовестности такой контракт мы взять не сможем, если неустойки отражены в карточке контракта. Если неустойки не были начислены, то есть если они в карточке контракта не отображаются, то такой контракт можно взять в качестве подтверждения своей добросовестности. Так, я возвращаюсь в эфир, заключаю, закрываю демонстрацию рабочего стола, и мы с вами дальше... Движемся по э, нашей презентации. Итак, то есть здесь в этом плане, если вы берете контракт для подтверждения своей добросовестности, а, например, если вы поучаствовали в закупках СМП для СМП-СОНК и вы решили не предоставлять обеспечение исполнения контракта, подтвердить наличие у вас опыта. Обязательно заходим в карточку контракта, смотрим раздел исполнение и расторжения контракта. Если там неустойки отображаются, независимо от того, были они списаны или нет, то в этом случае мы такой контракт, к сожалению, взять не сможем. И вот еще один такой интересный момент по поводу статуса контракта. Статус контракта мы тоже обязательно рассматриваем. Мы по возможности берем те контракты, по которым статус Исполнение завершено. А в части исполнения прекращенных обязательств, например, если у заказчика потребность отпала по контракту, здесь уже я не веду речь про штраф и неустойки, неустойки штрафы денег. А, та ситуация, когда вы исполняли контракт, но у заказчика, например, более нет потребности в товарах, работах, услугах. Исполнение контракта прекращено, контракт расторгнут по соглашению сторон и в этой ситуации у вас есть запись в реестре контракта о том, что было, соответственно, было расторжение контракта, была оплата по контракту в объеме по факту выполненных обязательств. Вот такие контракты мы их можем взять и вот, кстати, это мой последний пост в Инстаграме. Там есть и реквизиты, в том числе письма Минфин России от 29 апреля 2020 года. Я сейчас дам свой Инстаграм, вы сможете подписаться и более подробно почитать. И предыдущий пост, он был про подтверждение добросовестности при участии в закупках с антидемпингом. Сейчас буквально напишу. Напишу а, свой Инстаграм. Так, отправляю. Пожалуйста, подписывайтесь. Всегда а, участникам отвечаю на все вопросы. Стараюсь оперативно отвечать. Пишите в личку, задавайте постами вопроса радостно на них отвечу. Не так давно стала развивать Инстаграм, но у участников закупок достаточно много вопросов и стараюсь освещать интересные темы. Мы с вами движемся дальше. Иные изменения. С 1 июня 2020 года предусмотрено, что заказчики при закупке услуг детского отдыха праве работать только с теми организациями, на которые находятся в определенном реестре. Чтобы попасть в этот реестр, участники закупок должны были до 1 мая 2020 года должны были со своей стороны предоставить определенные данные. Это данные о проведенных проверках, это документы по организации либо по индивидуальному предпринимателю. И, соответственно, это сведения о дате ввода в эксплуатацию зданий, санитарно эпидемиологического заключения и лицензии на медицинскую образовательную деятельность. Если есть среди нас такие участники закупок, надеюсь, что вы соответствующие сведения не подали вовремя, потому что в противном случае, к сожалению, организацию или индивидуального предпринимателя ждут штрафы. Следующее нововведение. С 3 июня 2020 года вступило в силу 742 постановление правительства, которому определены критерии, по которым компрессионное оборудование относится к отечественной промышленной продукции. Вот в части именно отечественной промышленной продукции, в части продукции, которая относится к промышленности, произведенной на территории стран-государств ЕАЭС, мы с вами будем в ближайшее время, а именно 5 ноября, рассматривать на вебинаре все подробно вот эти вопросы. Рекомендую вам его посетить, потому что достаточно много изменений в 2020 году. Одно из последних изменений, оно касается приказа 126Н, приказа по преференциям. И вот там все вопросы мы с вами будем рассматривать. Будем с вами также рассматривать вопросы по включению сведений в ГИС по получению заключения Минпромтур. Идем дальше. Иные изменения. С 4 июня текущего года вступило в силу распоряжение правительства номер 1466 от 3 июня 2020 года об утверждении перечня контрактов срок исполнения которых можно продлить до 1 декабря 2020 года. Ну вот в этом распоряжении там, насколько я помню, всего лишь два контракта касаются они строительства автомобильных дорог и, соответственно. Для общей информации вот эти вот сведения. Далее, 11 июня 2020 года вступила в силу постановление правительства номер 800, разрешающее заказчикам закупать контрактами жизненного цикла определенные виды работ. Это виды работ, которые касаются автомобильных дорог, в том числе это строительство, это реконструкция, это капитальные ремонты инженерные изыскания, это а, проектирование и содержание. Будьте готовы к тому, что а, в случае проведения закупки работ по автомобильным дорогам, это будет а, контракт жизненного цикла в том числе. Ну, и, соответственно, участник по закупке в этой ситуации необходимо учитывать, что этот контракт стоит долгую, поэтому нужно изначально внимательно все этапы по контракту считать, а, учитывать свои силы, ну и, соответственно, вписываться в такие контракты только в случае, если они действительно выгодны, в том числе будут и выгодны с учетом текущей ситуации в стране. Далее, следующее нововведение, оно касается согласования закупок. С 1 июля 2020 года при заключении контракта с единственными поставщиками по пункту 25 части 1 статьи 93, такое согласование контрольным органом требуется в определенных случаях. Речь идет о несостоявшейся закупке и данная ситуация распространяется на те случаи, когда начальная максимальная цена контракта свыше 500 миллионов рублей при проведении несостоявшегося конкурса либо аукциона для обеспечения федеральных нужд в этом случае. Если это региональные и муниципальные нужды, то, соответственно, цена контракта свыше 250 миллионов рублей. И, опять же, это требование распространяется на несостоявшийся конкурс или аукцион. Если начальная максимальная цена контакта свыше одной тысячи рублей при проведении любого несостоявшегося запроса предложения. То есть обратите внимание, если вы участвуете в запросе предложения, если не состоялся запрос предложения, то требования распространяются даже на те запросы предложения, по которым цена свыше всего лишь 1000 рублей. Но здесь условия определенно действуют, если при его проведении не подано вообще ни одной заявки. Когда запрос предложений признается несостоявшимся, в соответствии с частью 19 статьи 83 или частью 27 статьи 83.1.44 федерального закона. Идем дальше. Сейчас уже такие более интересные, более актуальные для всех участников будут изменения. Что касается. Новых требований в части проведения закупки единственного поставщика и а, запроса котировок. Все мы ждали в этом году вступления в силу новых правил, но, а, к сожалению или к счастью, эти новые правила, они были отсрочены, планировалось в последний, в последний раз, что они будут актуально начиная с 1 октября, но по ввиду ситуации в стране, связанной с коронавирусной инфекцией, решили все-таки перенести на следующий год, решили перенести на 1 апреля 2020 года. Так вот, соответственно, полностью изменится и порядок участия в запросе Пятерово, и порядок участия, в запросе, порядок участия в закупке единственного поставщика. И вот здесь я хочу, в частности, сказать про запрос котировок. Дело в том, что по запросу котировок мы с вами тоже наблюдаем ту то тенденцию, которая свойственна на сегодняшний день всем закупкам. Это сокращение а, сроков по проведению конкретной процедуры. Она коснется и запроса котировок. Соответственно, что это означает на практике? Это означает то, что нам с вами придется оперативнее. Работать в части подачи заявки, оперативные работать в части заключения контракта. Если абстрагироваться от электронного запроса котировок, говорить про остальные закупки про конкурсы, про аукционы, в которых мы чаще, возможно, ну, по электронным аукционам, чаще часто в котировках, так вот здесь, конечно же, мы с вами наблюдаем ту ситуацию, что искать закупки их приходится порой каждый день. Ввиду того, что сроки по проведению процедуры сокращены. И, конечно же, по возможности я и рекомендую искать с закупки, мониторить новые тендеры каждый день. Ввиду того, что помимо подготовки заявки нам еще при необходимости нужно отправиться просто на разъяснение и получить ответ на но вернемся к новому электронному запросу котировок. Итак, как же планируется его проведение, начиная уже с 1 апреля 2021 года? И вот здесь я приведу сравнительную табличку, как проводится сейчас и как планируется проведение запроса котировок, начиная с 1 апреля 2021 года. Итак, сейчас мы с вами знаем что есть ограничения до полумиллиона рублей. Если потребность заказчика в товарах, работах, услугах не превышает полумиллиона рублей, то в этом случае заказчик правил провести запрос котировок. Начиная с 1 апреля 2021 года ценовой лимит он будет увеличен, и уже до трех миллионов рублей заказчики смогут проводить запросы котировок. Конечно же, в этом плане нам будет интереснее, возможно, участвовать, потому что будут те а закупки, которые ранее проводились другими способами, они будут проводиться запросом котировок. Но здесь есть свои нюансы. На сегодняшний день отводится 5 рабочих дней для подачи заявок. С 1 апреля это будет всего лишь 4 рабочих дня для подачи заявок. А сегодня предусмотрено продление срока приема заявок, если поступает одна заявка или если запрос котировок по запросу котировок отсутствуют заявки, то есть это и в первом, и во втором случае не состоявшийся запрос котировок. Если есть хотя бы одна заявка, начиная с 1 апреля, заключение контракта будет происходить по запросу котировок. Если нет ни одной заявки к окончанию подачи заявок, то будет проводиться новая процедура. Рассмотрение заявок сегодня занимает один рабочий день, в этой части с 1 апреля ничего не изменится, тоже будут они заявки, поступившие рассматриваться в течение одного рабочего дня. Заключение контракта, вот здесь существенное изменение в части сокращения сроков, на сегодняшний день общий срок для заключения контракта, это семь рабочих дней, а вот начиная с 1 апреля всего лишь два рабочих дня будут отводиться на подписание контракта. Общий срок будет предусмотрен 7 дней, начиная с 1 апреля, с учетом обжалования, если оно будет происходить по конкретному запросу котировок. И на сегодняшний день это 13 дней, плюс 5-10 дней при обжаловании предусмотрен. Ну, соответственно, таким образом общий срок, он больше устанавливается. Мы с вами видим... Общую тенденцию в закупках по сокращению сроков по проведению закупки по заключению контракта. Ну и, собственно, вот эта особенность, она не обойдет стороной и запрос котировок. Поэтому здесь мы ориентируемся на то, что нужно будет оперативно поучаствовать и заключить контракт. Всего лишь один рабочий день, рабочий день будет отводиться для подписания поставщиков. Да, запись вебинара будет. Пожалуйста, если нет возможности поучаствовать в режиме онлайн, вы сможете посмотреть запись. Идем дальше. А, продолжаем по запросу котировок. Что у нас еще ждет с 1 апреля? Внесение изменений, извещение в проведении запроса котировок в электронной форме не допускается. То есть заказчик может разместить, и, соответственно, после размещения извещения вносить изменения в него будет уже невозможно. Можно будет только отменить. Так, по котировке обеспечения исполнения контракта нет, пока общие требования действуют, что обеспечение исполнения контракта не будет являться обязательным, но возможно здесь в этой части будут еще до 1 апреля изменения. Но пока именно по плану по обеспечения исполнения контракта никаких изменений не планируется и не планируется сделать его обязательным. Так, сумма контракта большая, да, здесь я с вами абсолютно согласна, что банковскую гарантию, возможно, не получится оперативно получить. Но вот в этой части тоже очень много работы по банковским гарантиям. Хочу дать такую небольшую рекомендацию. Если вы работаете с банковским агентом, если вы работаете напрямую с банком, то вы можете заранее предоставить все необходимые документы еще на этапе участия и получить предварительное одобрение по конкретной закупке, по соответственному контракту. Сейчас банки такое одобрение дают. Ну вот а про все банки, конечно, я не могу говорить. Те банки, с которыми я в основном работаю, они такое одобрение предоставляют. И заранее от участника запрашивают весь необходимый пакет документов. Если вы впервые получаете банковскую гарантию, здесь, конечно же, вопрос по получению банковской гарантии достаточно сложный в том плане, что если первый раз получаете, нужно предоставить весь пакет документов, включая в том числе и балансовый отчет. Если вы уже получаете не первый раз, обращаетесь в тот же банк, где ранее вам одобряли банковскую гарантию, то, как правило, минимальный пакет документов требуется. Вот здесь можно пойти по тому пути, чтобы получить предварительное одобрение. Ну, к сожалению, даже бывает, что из-за 5 дней первый раз банковскую гарантию не успевают одобрить, ну, вынести какое-то решение. Идем с вами дальше. Заказчик правит отменить определение поставщика путем запроса котировок, но при этом он не вправе правильности изменения в Отмена определения поставщика происходит не позднее, чем за один час до окончания Срока подачи заявок на участие в запросе котировок. По сути, это сделано для того, чтобы заказчик при обнаружении каких-либо ошибок в извещении, в существенных условий, соответственно, отменял эту закупку и уже данного размещал, но не вносил изменения в текущее извещения. Далее. Не позднее одного рабочего дня со дня следующего года до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Члены комиссии рассматривают заявки, принимают решение в отношении поданных заявок и определяют победителя и подписывают усиленными электронными подписями соответствующее решение. Далее. Теперь мы с вами переходим к другой процедуре, которая тоже претерпит определенные изменения. Это процедура, которая проводится путем закупок малого объема, закупку единственного поставщика по-другому. На сегодняшний день это закупки, которые проводятся через электронные магазины. Вот здесь законодатель пошел по тому пути, что решил несколько привести, так сказать, в единую форму закупки малого объема, привести в единообразие. Ну, посмотрим, собственно, на практике, что из этого получится. Итак, что нас ждет с 1 апреля? Право проводить закупки малого объема будет реализовано на восьми федеральных электронных площадках но вот вижу так вопрос к предыдущим слайдам по поводу согласования банковской гарантии оплатить. по поводу согласования здесь если заказчики идут на процедуру согласования, то это хорошие заказчики согласования в. К сожалению, не все заказчики настроены согласовывать и банковскую гарантию здесь достаточно часто, но лично я сталкиваюсь с тем, что заказчики отказываются от и просят уже финальную версию сразу прикрепить при подписании контракта. А если заказчик просит согласовать, попробуйте заранее одобрить банковскую гарантию, у вас фактически будет уже готов черновик проект банковской гарантии и когда вы будете Подписывать контракт, когда он будет находиться на вашей стороне, вы, соответственно, сможете согласовать в оперативные сроки за один рабочий день. Но здесь мы с вами все-таки исходим из того, что обеспечение исполнения контракта по общим требованиям по запросу котировок устанавливаться не будет. Мы, конечно, посмотрим, как это будет реализовано на практике. Возможно, будут еще какие-то изменения в части обязательности установления обеспечения исполнения контракта. Но, тем не менее, исходим из тех требований, которые на сегодняшний день действуют. По поводу запроса на разъяснение, запрос котировок нет, не предполагается ⁇ Так, вижу вопрос по 223 федеральному закону по поводу гарантийных обязательств. По 223 федеральному закону при закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик правит. Здесь в этом плане по аналогии 44 федеральном федеральному установить требования по гарантийным обязательствам. Возвращаемся с вами к закупкам малого объема. С 1 апреля что нас ждет? Итак, реализовано право проведения закупок малого объема на 8 федеральных электронных площадках. Ограничение будет до 3 миллионов рублей. То есть здесь мы с вами видим, что цена тоже увеличена по налоге с запросом котировок. Число предложений на сегодняшний день не регулируется по закупкам малого объема. А вот начиная с 1 апреля 2020 года не менее двух предложений будет предусмотрено и не более 5. Причем эти предложения не будут разбираться в автоматическом режиме. Сроки на сегодняшний день заказчик устанавливает самостоятельно при проведении закупок малого объема. Начиная с 1 апреля, срок для автоматической аккумуляции так сказать, предложений будет составлять 1 час. Срок заключения контракта, два рабочих дня будет предусмотрено на всю процедуру. Подписание со стороны поставщика, подписание со стороны заказчика. Далее. Предварительное предложение по закупкам малого объема, то есть это та информация, которая касается нас с вами, участников закупок. В своем предварительном предложении, которое мы будем размещать на электронной площадке, причем мы размещаем свое предложение на 8 федеральных электронных площадках. Мы указываем следующие сведения это наименование товара и характеристики с использованием КПРУ. Здесь предположительно будет, соответственно, автоматический выбор, выбор позиций, которую предлагают участник, по каталогу товаров работы и услуг. Товарный знак мы указываем по аналогии с закупками, по аналогии с заявками. При наличии, если его нет, мы его не указываем. Мы указываем единицу измерения, штуки, килограммы, литры и так далее. Мы указываем цену за единицу, и мы также указываем цену, но здесь опять же с учетом количества, скорее всего, в автоматическом режиме будет подсчитан общий объем. Соответственно, будет выведена общая цена за весь объем товара, который мы предлагаем. Максимальное количество товара, которое мы предлагаем. Соответственно, в поставке. То есть, иными словами, если у участника закупок есть 100 единиц товара, а заказчику при размещении извещения ему требуется 1000 единиц товара, то наше предложение, оно будет признано нерелевантным и площадка его уже автоматически не отберет. Если мы по количеству проходим, то площадка наше предложение отберет. И оно, соответственно, будет направлено заказчику. Но и здесь критерии, единственные критерии, это критерии цены, также будет учитываться. А в своем предложении мы также указываем наименование субъекта или субъектов Российской Федерации, муниципального, муниципальных образований, районов или городского, городских округов по общероссийскому классификатору, в пределах которого наше предложение действует. То есть, иными словами, если мы... Находимся, условно говоря, в Ивановской области и собираемся поставлять в Ивановскую, в Костромскую область, в Владимирскую область. Мы выбираем вот эти вот регионы. Если, например, наше предложение действует только по нашему региону, по Ивановской области, мы указываем при публикации предложения только территорию региона Ивановская область. Все. И, соответственно, если заказчик находится в другом регионе, то ему наше предложение отправлено не будет. Есть срок действия нашего предварительного предложения. Срок действия предусмотрен в течение одного месяца. На практике это будет означать то, что после течения одного месяца предложение нужно будет актуализировать и заново его разместить. Но, возможно, можно будет отредактировать текущее предложение, то есть просто указать, Новую актуальную информацию или переопубликовать его, если все осталось без изменений. Но посмотрим, как это будет реализовано на практике. И, к своему предложению, мы прикладываем обычные документы участника закупки. Это анкета, декларация, соответствие единым требованиям. И здесь, предположительно, конечно, информация будет интегрироваться из личного кабинета. Вручную нам, возможно, потребуется. Минимум информации указать, все остальное будет указано автоматически. Ну и декларация будет по 31 статье формироваться в автоматическом режиме. Далее. Как будет проходить такая закупка? Закупка малого объема будет, происходить, будет проходить по следующему алгоритму. Заказчик будет формировать единой информационной системе извещения об осуществлении закупки которая будет содержать проект контракта и обязательно поставание начальной максимальной цены, то есть почему такая цена установлена, а не другая. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки малого объема оператор электронной площадки определяет из числа всех размещенных предложений не более пяти заявок на участие в закупке, которые соответствуют требованиям, то есть минимум две заявки, максимум пять предложений. И эти, этим заявкам присваиваются определенные номера. Эти номера порядковые присваиваются в соответствии с учетом возрастания цены за единицу товара. Соответственно, по меньшей цене будет заключаться компакт. Здесь иных критерий, критериев не предусмотрено. Далее, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения информации и документов, заказчик принимает отношение отношении каждой заявки решение, то есть все равно рассматривает заявку вручную, признается соответствующим, не соответствующим требованиям и присваивается каждой заявке на участие в закупке, которая не отклонена порядковый номер уже со стороны заказчика. И э, формируется... Соответствующий протокол о заявок о подведении итогов по результату определения поставщика по закупке малого объема. И, соответственно, эти сведения размещаются вот в этом доступе. Если э, менее двух заявок на участие в закупке процедура не проводится, то есть по аналогии с конкурентной закупкой такая процедура считается несостоявшейся. Ну и, соответственно, здесь э, происходит уведомление со стороны оператора электронной площадки. Контракт заключается с победителем по тем же правилам, по тем же срокам, которые предусмотрены для нового запроса котировок. Все такие вот изменения они предусмотрены, и вот пока они отсрочены до 1 апреля 2021 года. Сейчас мы с вами поговорим о том, какие же изменения планируются. Вообще, когда я участвую в январе текущего года в Гайдаровском форме, основные далее перечисленные изменения не планируются на текущий год. Но ввиду, конечно же, обстоятельств всем известных, в основном изменения были перенесены, и перенесены они были на ближайшее время, но уже не ранее 21 года. Вот сейчас мы с вами их рассмотрим. Итак, что планируется? планировалось на 2020 год, но было перенесено. Но, кстати, часть была все равно реализована в том или ином виде, возможно, не в том виде, который изначально планировался. Электронное обжалование вниз. В части электронного обжалования мы с вами в этом году столкнулись с тем, что была реализована возможность участия в дистанционном рассмотрении жалоб. Я сама несколько раз лично участвовала достаточно удобно мне показалось и, конечно же, первый раз это прошло несколько скомкано, но тем не менее уже по прошествии времени в определенном, в определенном порядке рассмотрение электронных жалоб было, в электронном виде точнее было несколько систематизировано и упорядочено. Так вот будет предусмотрено уже, ну, говорится о том, что в 2021 году будет полная реализация электронного обжалования в единой информационной системе. То есть вот эта процедура, она будет привязана к единой информационной системе. Но сейчас я напоминаю, что вы по-прежнему давно уже это правило действует, и на сегодняшний день вы можете воспользоваться электронной подачей жалобы и электронным рассмотрением жалобы. Кто уже участвовал в дистанционном рассмотрении жалобы в этом году, поставьте плюс в наш чат. Если не участвовал, ставим минус. минус, минус. Ну, вот для тех, кто пока еще не участвовал, расскажу. Если происходит обжалование в дистанционном режиме, то до начала конференции. Приходит участникам заседания, заказчику, представителю, участника закупки, ссылки для кодов в конференцию, идентификатор конференции и в режиме онлайн вы со стороны участника закупок участвуете в обжаловании и, соответственно, приводите доводы, почему вы пожаловались на, например, комиссию заказчика, на результаты смотрения вашей заявки, ну и, соответственно, что вы требуете, направляя вашу жалобу. Ну и, соответственно, выносится решение, и контролирующий орган уведомляет участников заседания о выношении решения. Далее. Будет предусмотрен структурированный электронный контракт. Вообще все идет к тому, что мы, как участники закупок, тоже будем подписывать контракт в виде информационной системе. Сейчас полностью функционал входит. Данную процедуру готовится. Заказчики, напоминаю, уже направляют и заключают контракт в единой информационной системе, мы пока с вами работаем через функционал электронной площадки. Хотя сам контракт нам поступает через единую информационную систему. И вот здесь тоже будьте внимательны, возможно, вы не сталкивались, но возможно в будущем все-таки возникнут такие ситуации, поэтому будьте наготове. Дело в том, что когда заказчик направляет контракт через единую информационную систему, пакет данных по контракту, он отправляется на электронную площадку, где проводится закупка, где, соответственно, участник будет подписывать контракт. И здесь, в этой части, возможно, та ситуация, что заказчик контракта отправил, то есть фактически уже начались сроки для участника закупок на подписание контракта, для сроки для подписания контракта. А участник, со своей стороны, в личном кабинете не видит сам контракт. И э, здесь будьте готовы к тому, что нужно будет оперативно реагировать на эту ситуацию и поддерживать, что самое главное, связь с заказчиком. То есть на этапе заключения контракта они тоже не запрещают нам общаться с заказчиками, и мы можем звонить, уточнять по электронной почте и так далее, э, отправленным контракта или нет. Опять же, чтобы избежать от этой ситуации, когда контракт по факту отправлен, но участник его в солнечном кабинете не видит. Сама сталкивалась с данной ситуацией, здесь потребовали действия от заказчика. Заказчик связывался со специалистами Единой информационной системы, и вручную произошла повторная отправка пакета данных. Таня. Ускорение и упрощение направления уведомления о расторжении контракта через единую информационную систему с использованием единого реестра участников закупок. Пока в перспективе пока не совсем понятно, как это будет работать, но, как говорится, живем увидеть. Одностороннее расторжение контракта единой информационной системе будет предусмотрено полностью в автоматическом режиме. Заключение контракта с любым участником единой информационной системы, автоматическое начисление к ним. И вот здесь тоже, конечно этот вопрос многих участников интересует, как это будет выглядеть. К сожалению, пока ответа на этот вопрос не дам, потому что непонятно и здесь законодатель, по всей видимости, еще сам до конца не разобрался, как это будет реализовано. Но, тем не менее, есть пока общие наброски. Идем дальше. Так, вот, надеюсь все-таки, что сейчас меня слышно хорошо, потому что все настройки звука на максимуме. Если слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс. Если есть проблемы со звуком, поставьте минус. Так, ну, в основном хорошо слышно. У кого не слышно проблемы со звуком, не осветить, а попробуйте на вашем компьютере увеличить громкость. должно быть лучше слышно. Следующие планы, они тоже были предусмотрены на текущий год, но ввиду коронавируса были отодвинуты на следующий год, перенесены на следующий год. Будет предусмотрена универсальная предквалификация, в том числе для подачи жалобы. Для контрактов более 20 миллионов рублей, то есть вот эта универсальная предквалификация будет предусмотрена изначально, по крайней мере, по крупным законам. Наличие опыта не менее 20% у участника закупок. То есть здесь, опять же, из обсуждения на Гайдаровском форуме, что изначально участник закупок нарабатывает определенный опыт и подобно уже по мере наработки опыта, по мере увеличения своих оборотов участвует в более крупных, интересных закупках. Когда участник подходит к закупкам более 20 миллионов рублей, у него уже есть этот опыт, он может его подтвердить. Далее, вот следующее нововведение, это лично мой фаворит, это сокращение сроков, прошу прощения, сокращение способов закупок с 11, которые есть на сегодняшний день по 44-му закону, до 3. То есть останется всего лишь аукцион, конкурс и запрос котировок. Конечно же, мне это нововведение очень-очень нравится, ввиду того, что, по большей части, те закупки, которые вот здесь э, в трех способах не перечислены, оставшиеся восемь, они дублируют друг друга, дублируют основные способы закупок. И э, по большей части они не целесообразны. И предусмотрено будет также упрощение описания процедур. Будет предусмотрено однократное жалоб на документацию. Обоснование начальной максимальной цены путем запроса ценовых предложений через ЕРУС. И вот, кстати, отдельный раздел, есть ЕИС, есть, есть он уже давно, но, к сожалению, участники не так часто им пользуются. Это обоснование ценовой информации. Сейчас, чтобы не обмануть, еще раз уточню. Прошу прощения, называется точно в разделе генетинговационной системы находится. Данных подраздел планирования. Дальше это вопросы цен товаров, работа, услуг. Это а, те сведения, которые размещены заказчиками. Это сведения по сбору ценовой информации по товарам, работам, услугам, когда заказчику нужно поставить цену. Он проводит данную процедуру, в том числе может провести данную процедуру. Ну и, соответственно, мы, как участники закупок, можем поучаствовать, и здесь на этом этапе уже такой некий первый контакт установить заказчиком. Идем дальше. Планы на а, следующий уже год. Это единые требования к составу заявок при всех процедурах. Тоже это нововведение мне очень нравится связанным, так или иначе, с сокращением способов закупок. Это формирование всей информации о закупке в извещении, не исключение документации о закупке. Сейчас напомню, например, по запросу копировок есть извещение, нет документации в первичной форме, но все опять же сводится к тому, что в извещении заказчик таким образом указывает сведения, соответственно, в рамках требований законодательства, которая по сути своей напоминает документацию закупки. Ну вот и а, здесь предусмотрено примерно то же самое, но по сути это будет та же документация по процедуре. Поэтапное введение запрета на использование дополнительных характеристик в каталоге товаров, работы, услуг – это упрощение системы нормирования, то есть упрощение системы по описанию закупаемых товаров, работы, услуг. То есть исключена ситуация, когда... Нужен, например, какой-либо товар, условно говоря, калат с перламутровыми пуговицами, а есть обычный калат. То есть надо будет закупать э, товары с характеристиками, которые не являются избыточными, которые есть в позиции каталога товара, работу, услуги. Здесь дополнительные характеристики будут исключены. Далее, введение банков субъекты контроля, введение иммунитета счета для специального счета, утверждение единой формы банковской гарантии будет предусмотрено. И вот здесь как раз вопрос о согласовании банковской гарантии. Больше э, планируется то, что больше не нужно будет отдельно согласовывать банковскую гарантию, так как будет одна универсальная форма. Единая типовая форма контрактов Минфин России типовой условиями отраслевых федеральных органов исполнительной власти и репило. Далее, право исполнителя обжаловать решение заказчика об одностороннем отказе включения его в реестр недобросовестных поставщиков, также это впоследствии будет предусмотрено в единой информационной системе через электронный функционал. Реестр добросовестных участников закупок планирует сделать это некий рейтинг поставщиков. Рейтинг деловой репутации участников закупок. Автоматическое присвоение рейтинга будет предусмотрено в единой информационной системе в зависимости от качества, количества и стоимости исполненных контрактов. И вот этот рейтинг он будет в дальнейшем, как было озвучено еще в январе текущего года, использоваться для допуска на торги участников. Объективные оценки участника на торгах, снижение размера обеспечения заявки и контракта в зависимости от рейтинга. Конечно же, вот это нововведение оно спорное, потому что есть положительные моменты, например, в части сокращения размера обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, обеспечения заявки и так далее. Но а, в части входа на торги новым участникам здесь, возможно, будет проблематично. Поэтому, ну, как это будет в итоге реализовано, тоже покажет время. Далее. А, следующий год предусматривает нововведение в части а, того, что оператор электронной площадки будет информировать заказчика о том, что в отношении участника закупок есть определенное правонарушение по кодексу об административных правонарушениях, а именно в части 1928 КОАП Российской Федерации. Эта статья говорит о том, что у организации было привлечение, привлечение в части за совершение административного правонарушения в части незаконного вознаграждения. И вот здесь нововведение само планировалось на текущий год вплоть до конца 2019 года, но потом все-таки функционал до конца не реализовали, поэтому план был перенесен на 2021 год. Далее, обеспечение исполнения контракта. Какие требования для подтверждения добросовестности на сегодняшний день предусмотрены законодательством? Хочу еще поговорить про вот это нововведение. Вначале я сказала, что обеспечение исполнения контракта в текущем году нижний порог был снижен до 0,5% от начальной максимальной цены контракта. Многие заказчики этим нововведением пользуются для того, чтобы своих потенциальных поставщиков, так сказать, от лишних расходов оградить. Но, тем не менее, не все, к сожалению, заказчики используют вот это вот однозначно положительное для поставщика нововведение. Итак, и здесь в этом плане я напоминаю, что еще по закону есть относительно новое обеспечение, это обеспечение гарантийных обязательств, но в текущем году заказчик получил такое право устанавливать или не устанавливать, по собственному усмотрению. То есть в этом году заказчик правил установить обеспечение гарантийных обязательств, но это не является обязательным условием. Далее, вот отдельная ситуация, когда возникает вопрос, можно ли, это вопрос, он возникает и у заказчиков, и у участников, можно ли оплатить неустойку за счет средств банковской гарантии. Здесь есть очень интересное письмо Минфин России, где Минфин отмечает, что банковская гарантия и неустойка это равные и независимые друг от друга способы обеспечения обязательств по контракту. Банковская гарантия со своей стороны обеспечивает надлежащее исполнение основного обязательства, неустойку исполнитель выплачивает при ненадлежащем исполнении или неисполнении основного обязательства. Вот это вот требование является универсальным, я абстрагируюсь от 2020 года. То есть в дальнейшем, если возникнет вот такой вот вопрос, то здесь вот нужно учитывать, что это равные и независимые друг от друга понятия. И участник закупки таким образом неустойку не уплачивает за счет средств банковской гарантии, так как она является неосновным обязательством по контракту. Исполнение, соответственно, оплата предусмотрена из средств. И иная ситуация, вот, письмо мы с вами сейчас видим на экране, иная ситуация предусмотрена, когда у нас обеспечение предоставляется денежными средствами. То есть в этой ситуации можно удержать штрафы за некачественное исполнение, неисполнение контракта и сопоставление за сроков. И далее уже будет происходить возврат обеспечения после, соответственно, закрытия контракта или закрытия определенного одного этапа, если этап после по контракту. Так, по поводу гарантийных обязательств, заказчик правильственные гарантийные обязательства в размере до 10%. Здесь подробно я останавливаться на этом вопросе не буду, потому что в основном сейчас тенденция отдельной закупки для СМП и СОНК, когда проводятся. Мы с вами вправе подтвердить добросовестность при наличии у нас опыта, который отражен в реестре контрактов, то есть мы берем контракты, которые есть именно в реестре по соответственно, требованиям 44-го федерального закона. И в этом плане участник закупки вправе подтвердить свою добросовестность и вместо обеспечения исполнения контракта, и вместо гарантийных обязательств. Участник закупки предоставляет сведения на этапе подписания контракта со своей стороны. При подписании контракта в карточке контракта участника будет отдельное окно, ну, на разных площадках, по разному интерфейс реализован. Но суть одна. Мы предоставляем информацию из реестра контрактов. Не нужно предоставлять отдельно сканы контрактов, сканы э, актов выполненных работ и так далее. Мы ссылаемся только на реестр контрактов. Реестр контрактов в открытом доступе у заказчика будет возможность проверить всю ту информацию, которую вы указали. Напоминаю, что сумма цен таких контрактов, которые вы предоставляете, должна быть не меньше, чем начальная максимальная цена проводимой закупки. Правоприемство не учитывается, то есть если было, условно говоря, упрощенно, точнее говоря, одно юридическое лицо в итоге стало другое юридическое лицо, можно взять Контракты предыдущего юридического лица ответ нет, нельзя. Ну, вот, разъясняю, потому что недавно мне такой вопрос задали. А мы предоставляем со своей стороны сведения по возможности, опять повторю, по тем контрактам, которые находятся в единой информационной системе в реестре контракта в статусе «Исполнение завершено». Исполнение прекращено, здесь спорный момент такой, но вот тем не менее, все-таки есть и письмо соответствующее, но Минфин у нас не является регулятором, который говорит, как делать, а как не делать, или соответственно, он только дает разъяснение. И здесь мы по возможности берем контракты, которые находятся в статусе исполнения завершено, если исполнение прекращено, есть объем выполненных обязательств по контракту, то его мы а, по а, разъяснению в можем учитывать, но к сожалению все-таки практика, ну по крайней мере до недавнего времени, она встречалась нейтрально противоположная. Заказчики некоторые учитывали такие контракты, некоторые, к сожалению, не учитывали, но можно было этот момент оспорить. опять же, здесь вопрос отстаивания интересов со стороны участника закупки. Итак, идем дальше. По поводу давности контрактов. За последние три года мы можем взять контракт. Если у нас, например, один контракт покрывает начальную максимальную цену, мы все равно берем три контракта, отражаем наш опыт на протяжении трех контрактов. Но при этом у нас один может покрывать начальную максимальную цену закупки. Так, вот, интересный вопрос. В государственном контракте не указана возможность освобождения от оплаты обеспечения гарантийных обязательств для закупок СНП. Имеем ли мы право не платить обеспечение гарантийных обязательств, если предоставили опыт? Вот это вот возможность части обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств, то есть общее обеспечение без учета обеспечения заявки, естественно. Мы а как поступаем в этой ситуации? Мы смотрим ограничения участия. Если закупка проводилась без СМП, Сонка, то в этом случае а, заказчик, со своей стороны, он обязан был ну, по закону прописать, что в случае, если победитель, а, естественно, если победитель является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной коммерческой организации, он вправе. Подтвердить наличие опыта, подтвердить свою добросовестность места, предоставления обеспечения исполнения контракта обеспечения гарантийных результатов. Если это не разъяснено изначально в документации о закупке, здесь я рекомендую до участия выпросить э, заказчика в виде запроса на разъяснение, внести изменения и указать, соответственно, на пункте 44 Федерального закона. Если э, вы уже находитесь на этапе заключение контракта, то здесь вы со своей стороны ориентируетесь соответственно на карточку контракта. Если все-таки заказчик это требование установил, то карточки контракта должны быть активирован дополнительный чекбокс, когда вы соответственно предоставляете информацию о наличии у вас опыта. Но, соответственно требованиям закона, вы можете не предоставлять сведения. По обеспечению исполнения контракта, а подтвердить наличие у вас опыта. Но здесь все-таки это должно быть отражено в документации, поэтому я рекомендую запрос направить по возможности. Так, опыт мы подтверждаем из реестра контрактов по 44-му федеральному закону. Как бороться с недобросовестным указанием поставщиками страны происхождения Российской Федерации, в результате чего у нас понижают по 126 приказу? А здесь, если с вами заключают контракт, то, соответственно, если вы предлагаете иностранную продукцию, происходит снижение на 15%, то, соответственно, здесь в любом случае будет происходить снижение. Мы же не можем проверить, что другой участник он предлагает нероссийский товар. Мы никак это не можем доказать. Здесь иная ситуация, когда у участника его заявки указаны, например, на площадке, что он предлагает товар российский, а в составе заявки у него указано, что этот товар является китайским. Но здесь уже вопрос заказчик. Почему заказчик? И, такую um, информацию пропустили. Да, запись будет выставлена да, Сейчас. Следующий вопрос. По поводу закупки для СНП. Интересный очень вопрос. Обеспечение контракта мы предлагаем банковскую гарантию, обеспечение гарантийных обязательств и предоставить список добросовестности. а Заказчик требует этот список предоставить на моменте подписания. Правомерно ли это? Разве мы не должны предоставить гарантийное обеспечение в момент поставки товара? Все верно. Здесь, когда вы находитесь на этапе заключения контракта, вы со своей стороны предоставляете обеспечение исполнения контракта. Это может быть банковская гарантия. Если вы в дальнейшем, если у вас разные обеспечения исполнения контракта и обеспечение гарантийных обязательств, то это требование закона, что вы предоставляете до момента приемки товара. Вы, ну, например, если это товар, вы, соответственно, предоставляете обеспечение гарантийных обязательств, но, к сожалению, вот этот момент в случае, если вы разными видами предоставляете обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств, он не отражен в законе. Поэтому, если сходить прямо из требований закон, в какой период предоставляется обеспечение исполнения контракта и гарантийных обязательств, то вы правят предоставить именно на разных этапах и в разном виде. Это если исходить из буквы закона. Почему заказчик просит заранее предоставить? Потому что этот вопрос, он просто желает заранее закрыть и потом уже к нему не возвращаться, нигде не держать в своей голове своих документах, что нужно еще от вас потребовать гарантийное обязательство, и вы их предоставите в виде ранее исполненных контрактах. Имеет ли заказчик право не отклонять поставщика, не зарегистрированного в реестре отечественных производителей? У нас этот вопрос он будет подробно разбираться, когда мы с вами будем национальный режим рассматривать. Но э, здесь э, в части то, э, товара, который э, находится в реестре отечественного э, товара, в лиспе, в этом плане, если установлен запрет допуска на поставку иностранной продукции на предоставление преимуществ только тем товарам, которые есть в реестре, то в этом случае, соответственно, если товар не включен в реестр, если товар является иностранным, то в этом случае заказчик соответственно, заявку отклонит в случае применения, например, 616-го поставления правительства. И то же самое касается тех товаров, которые являются российскими, но при этом они не включены в реестр отечественной продукции. Другое правило действует в случае применения, например, 617-го постановления, где действуют ограничения. Но это мы будем с вами еще рассматривать. Страна происхождения товара, да, она должна совпадать. Заявка участника должна совпадать со спецификацией контракта и с теми документами, которые вы предоставляете при отгрузке товара. Потому что эти сведения, они загружаются в единую информационную систему в части исполнения контракта. Так, мы с вами по добросовестности поговорили по подтверждению. И вот хочу еще такое, как некое резюме. В концепции повышения эффективности бюджетных средств уже на текущую пятилетку под 2024 год сказано, что закупки год закупки будет допускать только квалифицированных участников с опытом исполнения контракта. Вот здесь 117 распоряжение правительства, кому интересно, можно почитать на эту тему. Проведение некоторых видов закупок будет предусмотрено в виде закупок с ограниченным участием. Так. Сейчас смотрю информацию по приступившим вопросам. Есть у нас еще вопросы. А... Закупка для СМП в качестве обеспечения гарантийных обязательств. Заказчику предоставляем три реестровые записи. Он категорически отказывается либо БГ, либо денежные средства на счет. Как бы Заказчик имеет право а Здесь ответ следующий. Вот это правило по поводу подтверждения опыта в части гарантийных обязательств, оно действует с 1 июля, 1 июля 2020 года. А если нужно на ссылку на нормативно-правый акт, пожалуйста, напишите мне на электронную почту, потому что я сейчас, у меня под рукой нет, не смогу так на память не помню, но скажу. Сейчас скажу электронную почту, напишу. Вот это правило, оно действует с 1 июля текущего года. Ввиду, опять же, <текусь> текущей ситуации в стране и мире и так далее. Ну, соответственно, заказчик, он принимает... Опыт, в том числе и по гарантийным обязательствам. Возможно, только в этом заказчик не знает, потому что в самом законе оно не отражено, и, соответственно, вы сможете ему ну, такой нормативно право указать, и он будет обязан уже его использовать. Но ну, в противном случае можно будет в дальнейшем по этому контракту разбираться. Так, срок исполнения обязательств с момента подписания акта приемки или с момента размещения заказчиком информации о завершении работы ЕИС. акта подписаны 2 июля 2020 года. Заказчик разместил контракт ЕИС со статусом исполнения завершено только 20 августа. А с такого срока контракт считается исполненным для добросовестности. Так, ну вот, во-первых, хочу вернуться, какими мы контрактами можем подтвердить добросовестность. Так, у нас на слайдах это было, чтобы мы с вами по слайдах поговорили. Информация из реестра контрактов, подтверждающая исполнение им в течение трех лет до даты подачи заявки, вот этот срок тоже обязательно учитывайте на участие в закупке трех контрактов. Теперь по вашему вопросу по поводу размещения информации. Здесь мы ориентируемся на дату по актам, когда акт будет подписан. То есть акт, если он фактически закрывает этот контракт, мы учитываем уже при размещении информации в части подписания контракта, когда мы подтверждаем у нас опыт. И соответственно исполнение завершено. Сам статус контракта просто говорит о том, что контракт был действительно завершен и соответствующая информация, на есть единой информационной системе но акт исполненных обязательств, он был подписан 2 числа, в данном случае, 2 июля, и вот этой дата на актуруса. И, соответственно, заказчик обязан учитывать именно акт по приемам. Итак, мы с вами на сегодня все темы запланированные рассмотрели. Конечно, были фемии нововведения, в том числе, которые уже могут даже и не действовать. Мы были приняты в этом году и действовать в течение нескольких месяцев. Мы эти нововведения не затрагиваем. В части нововведений по применению национального режима. 5 числа, 5 ноября у нас будет отдельный вебинар, поэтому эти нововведения я тоже не рассматривала. Но вас жду всех на вебинаре. 5 числа. Приходите, будет интересно. Зарегистрироваться можно у нас на сайте OTC в разделе Академия продаж. В разделе «События», если еще не появился, то сегодня либо в понедельник появится информация по этому вебинару. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что был вебинар для вас полезен. Всего доброго и до свидания.